Мы переходим плавно к Николаю Степановичу Гумилеву. Так получилось, что я, как вот Гумилев к нам вернулся э, в своих сборников, так я и с ним присоседился. Начали появляться песни на его стихи, образовался целый цикл, организовался. Вот. И я все, все время, все, сколько себя помню, я всегда пою. И вот несколько лет назад, не знаю, 5-6-7. В Москве меня впервые пригласило Гумилевское общество. Там они проводят в ЦДЛ, Центральном доме литератора, «Большие вечера» памяти Николая Степановича. И меня пригласили с моими песнями. Я с удовольствием принял участие. Вот. Всем этот, этим руководить руководит Ольга Леонидовна. Медведка Лукницкая. Она... Замужем была, ну, потому что мужа не стала, Лукницкий это был сын того Лукницкого, который, представляете, собрал и сохранил весь архив Гумилева. Если только за чтение Гумилева убивали, расстреливали, а он. Посмотрите, какой подвиг совершил. Вот Николая Степановича. И я там все время у них стал петь. Я сегодня песню одну буду петь, тут она называется Беатриче многие ее слышали, вот они предложили сделать эту песню даже как бы таким неофициальным, что ли, гимном Гумилевского движения. Два года назад я ездил в Бежецк на его родину, дал большой концерт, там сейчас музей у них тоже, как сказать, дом они там один выкупили, потом на родине там тоже был у него. В Петербурге на многих, на многих местах был, где он жил, и в Царском селе, правда, этого дома нет, но дворик остался, Потом гимназия напротив, где он учился, и даже не верится. Потом еще на улице, где они потом жили, вот там же скверик такой, кстати, вот здесь такая, э, э, сохранилась калитка, она чугунная, через нее мальчик, мальчик Гумилев бегал вот в скверик играть. Это просто нереально. Вот, и, в общем, Николай Степанович, да, убили его, потом реабилитировали, убили за то, что не донес. Но сначала написали, что он был участником этого заговора. Все это большая история такая. Вот. И самое интересное так и важное, что вот Ольга Ле Леонидовна и там все ее как сказать, помощники делаем все для того, чтобы все-таки э, наконец-то появился бы памятник, настоящий большой памятник Небюст. Э, вот в Бежеске хороший памятник, там Анна Андреевна сидит. Там втроем они в кресле потом. Лев Николаевич, его сын, и он. Ну, там бюст. Вот. И даже письмо написали уже несколько лет назад. И я через Екатерину Александровну Толстую, Владимиру Ильичу передал. И там уже, видно, какое-то движение пошло. Но памятника нет. Говорят, что в Кронштадте хотят... Э, знаете, делали эскизы такие, что смотреть не хочется. Вот. Она хороший классический памятник. Это было бы замечательно. Вот так что сейчас прозвучит песня на стихи Николая Степановича Гумилева. Она называется «Ночные озера». В Африку сейчас мы переместимся. Торжеством светотаться И нет ни тоски, ни укора Но каждую ночь так ясно мне снятся Большие ночные озера, На траур, на черных волнах, Ниню фары, как думы мои молчаливы, И будут забыты грустные чары, Серебряно-белые, и вы, и будут забытые грустные чары, Серебряно-белые и вы. Луна освещает изгибы дороги, И видит пустынное поле, Как я задыхаюсь в тяжелой тревоге, И пальцы ломаю до боли, Я вспомню, и что-то должно появиться. Как в сумрачной драме развязка Печальная девушка, белая птица И странная нежная сказка Печальная девушка, белая птица И странная нежная да. заблещет в тумане, И будут стреко залетени, И гордые лебеди древних сказаний, На белые выйдут ступени, Но мне не припомнить, я славы без крылы смотрю на ночные озера, И слышу, как волны лепечут без силы слова. Рокового укора И слышу, как волны Лепечат без сил. Слова рокового укора Просну и как прежде уверенные губы, далеко и чуждо ночное. И так по земному прекрасные и грубы, минуты труда и покоя. И так по земному прекрасные и грубы, минуты труда и покоя ночные